Всем привет, дорогие друзья! Продолжаю снимать обзор по Airdrop, который проходит на бирже EOBIT. Здесь мы зарабатываем монет Fast dollars, каждый день выполняя простые задания. По заданиям депозит, рейд, своп, 10 Dice, снял отдельное видео, рассказал, как выполнить. То же самое по фарминг. Пост в Твиттере, Фейсбук. Все умеют делать. ВК пока что заблокирован. Видео для YouTube, TikTok можно снимать теперь одно. В TikTok разрешается загрузка видео до 5 минут. Если видео у вас не загружается в TikTok по разным причинам, попробуйте включить VPN. Моя реферальная ссылка будет в описании под видео. Кто с мобильных устройств использует QR-код. Регистрация за одну минуту. Все функции этой биржи вам доступны сразу. Подтверждать личность здесь не нужно. Можно торговать, выводить как криптовалют, так и фиат, участвовать в аирдропах и многом другом, без прохождения КИС. Уделите минуту, создайте аккаунт и пользуйтесь биржей. При выполнении задания обращайте внимание на для каждого задания есть небольшие инструкции. В чате админ писал, депозиты в рублях не принимаются. Используйте криптовалюту. Лично сам делаю депозиты в криптовалюте. BNB, сеть Binance Smart Chain, PIP20 токен. Он продается здесь в DeFi. Заодно и выполняете задание по свопу. Включаете DeFi. Ищите BNB BTC. При наличии BNB BIP20 у вас откроется нужная торговая страница. Его продаете, а дальше уже выполняете следующее задание по свопу. Уже здесь. Биткоин, например, покупаете за трон. Идете, играете в DICE на трон. Там минималка вообще копеечная. Ну и все задания у вас, получается, выполнено На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.